Прежде всего действительно очень рад э, здесь быть, на этом семинаре. Проект, наша рабочая группа по взаимодействию с международными партнерами, э, проект опять 100 ассоциации глобальных университеты, собственно, поддерживала с самого начала. В рамках этой рабочей группы проект родился, вырос, и мы, в общем, на протяжении всего этого времени активно вместе работали, поэтому, ну, в общем, я считаю себя частью этого проекта и, ну, приветствую вас и себя самого, значит, на этом самом заключительном мероприятии, действительно, очень приятно и хорошо здесь быть. Можно, наверное, к докладу сразу да, переходить, да, да. да? Значит, доклад у меня сегодня... Он в чем-то повторяет э, тот доклад, который я уже делал в начале этого проекта на нашей рабочей группе, э, но большинство людей здесь присутствующих э, на этой группе не присутствовало. Это был было в ноябре, по-моему, в Мессиссе, э, значит, в Москве. Но он повторяет частично, потому что, э, значит, э, несмотря на то, что тема такая же, потому что сегодня я бы хотел поговорить о двух основных, эм, ну, скажем так, вещах, говоря о тенденциях в э, развитии студенческой мобильности. Во-первых, во я скажу о глобальных тенденциях, то есть то, что происходит в мире, э, ну вот на основании того анализа, который мне известен, во-вторых, я попытаюсь поговорить немного о российских тенденциях, о том, как наши университеты, университеты 5.100, университеты значит, ассоциации... Глобальных университетов могут ну, участвовать в этих самых процессах. Насколько российские университеты успешно на сегодняшний день включились а, в передел а, значит, вот того а, рынка иностранных студентов, который ну, сегодня, как мы видим, развивается ну, практически экспоненциально. Значит, ну, говоря о глобальных тенденциях, наверное, я не открою ничего нового, буду говорить о трех основных тенденциях, значит, некоторые выделяют исследователи три, некоторые четыре в развитии, значит, вот мирового международного образования, значит, ну вот глобальные, значит, говоря о глобальных тенденциях, во-первых, речь идет о массификации высшего образования, то есть все больше и больше студентов поступает в мире высшего учебного заведения. Это известная тенденция, люди типа Филиппа Альбаха говорят сегодня о революции значит, в высшем образовании. А настолько, значит, вот рост этого сектора, ну, действительно, действительно впечатляет. Вот вы видите, что, значит, вы на этой, на этой диаграмме, мы видим, что такое, такого рода, значит, процесс происходит во всем мире. Не только в Северной Америке, Западной Европе, но и вот даже в Саб-Сахерин Африка, да, значит, в Африке, которая вот... Находится южнее Сахары. В общем, там, несмотря на то, что очень мало людей вообще поступают в ВУЗы, ну вот все равно поступает все больше и больше с каждым годом. И процент прироста, он примерно, вообще говоря, одинаков во всем мире. То есть это общая глобальная, общая глобальная тенденция. Россия здесь находится на в общем уровне самых развитых стран. Ну, в данном смысле в России значит, около 80-85% каждой возрастной когорт имеется в виду, да, вот в возрасте там, от 18 до 25 лет поступает в высшие учебные заведения. Плохо это или хорошо? Это значит, в общем, тенденция, которой Россия не Говоря о глобальных тенденциях, да, кстати, если говорить о странах БРИКС, то Россия здесь значит, является лидирующей страной среди всех, всех стран БРИКС. Наибольшее количество молодых людей получает, наибольший процент молодых людей в каждой возрастной когорте получает, получает высшее образование, поступает в университет. Вторым э, трендом, основным является глобализация. Не только все больше и больше студентов поступают в ВУЗы, но все больше и больше студентов обучаются вне мест своей регистрации, вне мест своего постоянного проживания, вне места своего, собственно, гражданства. А, ну вот вы видите, если в 1975 году всего 0,8 миллиона человек было иностранных студентов, то в 2014 уже 4,6 миллиона ну и до 2020 года, значит, 7,5, по некоторым данным, 8 миллионов иностранных студентов будет обучаться в мире. То есть люди все больше и больше обучаются в каких-то других странах. Это, в общем, тоже, тоже, ну, такая серьезная, значит, один из таких серьезных процессов. Значит, говоря о глобализации, я бы здесь еще одно... Обстоятельства отметил, на самом деле происходит передел рынка, значит, международного рынка образования. Если прежде, ну я не знаю, еще 10 лет назад, в основном этот рынок распределялся по границам бывших империй, ну там, я не знаю, во Францию ехали из французской Африки в... Россию ехали в основном из СНГ, значит, ну и так далее. Индия, значит, тяготила Британия, в общем, по границам бывших империй образование проходило сейчас. На рынок явно врываются новые, новые страны, новые лидеры, которые прежде были в основном странами посылающими, а теперь становятся ну, популярными странами получения высшего образования. Речь идет, например, о Китае. Китай по-прежнему является страной, которая больше всех посылает студентов за границу, но она все больше и больше принимает студентов из-за рубежа. То есть речь идет, ну вот, опять-таки, наверное, это уже общее место. Во всех докладах все люди говорят о том, что brain drain сменяется, brain circulation. То есть, значит, вот мозги начинают действительно циркулировать, когда из Китая уезжают. Но в Китае в общем, приезжает ну, если поменьше, меньше ну, в общем студентов, но в скором времени значит, здесь возможно достижение какого-то баланса. То же самое происходит с другими странами. Малайзия ставит перед собой задачи кратного увеличения иностранных студентов. Все больше и больше студентов есть. Японию, значит, Южная Корея, которая опять традиционно посылает студентов, становится популярной, популярным местом получения образования и так далее. Следующей глобальной тенденцией, понятно, является коммерциализация. Может быть, это для нас менее важно для наших целей, но мы понимаем, здесь важно одно отметить, что это... Просто очень большой бизнес. Значит, университет превратился в корпорацию, он превратился в нее, или начал превращаться довольно давно, но сейчас в общем, это вполне прочно такой корпоративный университет, это корпоративный бренд, а иностранные студенты это очень большой рынок, где делятся действительно большие деньги. Значит, поэтому страны, значит, привлечение иностранных студентов начинает, ну, там, в странах типа Великобритании или США, это давно государственная политика, но во многих странах значит, привлечение иностранных студентов становится государственной политикой, потому что это, вообще говоря, экономически выгодно. Значит, для, для многих стран возьмите там какую-нибудь Австралию, которая, ну, как пылесос высасывает этих самых студентов из Индонезии или там какой-нибудь Малайзии. Значит, это, в общем, хороший большой источник доходов не только для университета, но и для государства. Значит, понятно при этом, что речь идет о том, что меняется при этом конфигурация высшего образования, все, появляются все эти самые рейтинги, которые, значит, как бы к ним не ни относиться, связаны с тем, что, значит, для того, чтобы обслуживать этот большой рынок, ну, необходимо, чтобы иностранные студенты в нем как-то как ориентировались. Значит, во-первых, и во-вторых, ну, необходимо, значит, каким-то образом все это огромное количество университетов, которые все больше и больше появляются в мире. Значит, отличить университеты элитные от университетов массовых. Отличить массовые университеты от того, что называется Degree Mills. Значит, это, ну, в общем, конторы, которые просто продают дипломы. А вот это вся, значит, работа. Ну, Вернее, появилась потребность в таком разделении, ну и возникли, возникли эти самые рейтинги, о которых мы с вами все говорим, и которые, вообще говоря, заточены на то, чтобы отличить университеты, так называемые Голд-класс университеты, университеты мирового класса от всех остальных университетов. Элитное образование, образование, которое можно по преимуществу привлечь иностранных студентов, отделить от образования всего другого можно много говорить о рейтингах, значит понятно, что рейтинги, значит, по очень много исследований по этому поводу существует, что рейтинги склонны к так называемому эффекту Матфея, значит есть такой you effect. Значит, э, э, который заключается в том, что, ну, как Евангелие от Матфея, богатые станут еще более богатыми, а бедные станут еще более бедными. То есть на самом деле рейтинги усиливают уже имеющиеся репутации. И, соответственно, те, кто этой репутации не имеет, ну, очень часто ее дальше и не то что не приобретает, а еще и более ее утрачивает. И это, в общем, популярная такая критика всех этих рейтингов, но тем не менее рейтинг это главный инструмент борьбы вот за этот самый рынок иностранных студентов в мире. Поэтому, ну вот здесь приводится на этом слайде исследование значит, одной из компаний. Британской компании, но значит, исследование сделано на рынке, на рынке э, азиатском. Ну и вот здесь показано, что вообще говоря, значит, большинство азиатских студентов выбирают университеты, руководствуясь рейтингами, руководствуясь той самой репутацией университета, которая выражена в рейтинге. 33% выбирают университет в зависимости от рейтинга. А, например, структура или содержание курсов интересует всего 15% студентов таких. То есть они на самом деле, им все равно, что преподают, условно говоря, на уровне поступления в университет. Главное, чтобы этот университет был в общем в рейтингах высок. Это среди азиатских студентов. Среди европейских студентов значит и среди домашних студентов, то есть студентов из этой же, из этой же страны, да, там другие механизмы играют роль. Там рейтинги гораздо меньше играют роль Ну, иными словами, российский студент, поступая в российский вуз, но в последнюю очередь посмотрит на рейтинг УС или ТИЧ А вот азиатский студент, поступая ступая, например, в российский вуз, прежде всего будет смотреть на этот самый рейтинг. Это, в общем, тоже понятно. Значит, ну вот здесь то, как этот рынок делили в 2012 году, ну вот видно, что США, значит, здесь не очень хороший, не очень хороший слайд, но вот видно, что США, это вот эта справа синяя такая. Значит, занимает очень большую долю рынка, значит, дальше, понятно, ниже, вот внизу, это такая голубая, это Великобритания, дальше вот видно Франция, Австралия, Германия, ну вот, в общем, Россия начинает, ну, приобретать, в общем, здесь тоже тоже какой-то вес. Но мы... Россия, значит, Россия это вот шестая такая розоватая... Значит, я помню. 4, 6, Россия, здесь написано 55,00 или 5, 5, 0, 0. Значит, ну это понятно, что для России, для потенциала российского высшего образования, это, в общем, не такой большой процент, как, наверное, нам всем нам всем хотелось бы. Места получения высшего образования, говоря о оригинальных трендах, вот вы видите здесь значит, такие данные, арабские государства значит, едут прежде всего вот во Францию, США, Великобританию, Центральная Восточная Европа, Германию, Россию, США. Центральная Азия, понятно, что здесь Россия имеет, прежде всего, приоритет, это наш традиционный рынок. Но очень важно, что постепенно Россия начинает утрачивать свои ну, такие абсолютно лидирующие позиции на этом рынке. Все больше и больше, вот видите, Турция 7%, но на самом деле Иран активно очень играет на рынке Центральной Азии, значит Китай безусловно и в общем давно активно здесь себя позиционируют и так далее. ну вот вы видите значит здесь какая-то информация. значит традиционные места получения образования до сих пор лидируют и важным здесь отличием является, кроме того, что это бывшие метрополии, еще и образование на английском языке это важное преимущество. ну например Ирландия вот недавно, буквально две недели назад, большая делегация Ирландии ездила в Бразилию, продвигая свое образование. И основной, основной месседж значит, этой самой делегации был в том, что это англоязычное образование а почти как в Великобритании, но в общем подешевле, чем в Великобритании. То есть вот основной маркетинговый ход ирландцев. То есть это... Практически Великобритания, Великобританию, но дешевле. Значит, вот англоязычное образование – это, конечно, важный, важное преимущество, которое Россия, к сожалению, не обладает. Имеется в виду, конечно, на этих спеках значит Относительно новые места, вот вы видите, получение образования растут. Очень интересно, что в абсолютных цифрах все больше и больше людей приезжают в Великобританию и в США. А доля рынка в этих стран сокращается за счет того, что эту долю заполняют... Ну вот новые страны типа Китая, значит, и вот вы видите, значит, какие перед собой задачи ставят эти страны. Китай, значит, вот. Количество индонезийских студентов, например, огромное и увеличивается каждый год на 10%, начиная с 2010, -2010 года, количество студентов Китая. Япония ставит цель достичь 300 тысяч иностранных студентов в 2020 году, Малайзия – 250 тысяч иностранных студентов, ну и так далее. Это, в общем, очень большие цифры. И э, э, надо сказать, что во многом в отличие от, э, значит, э, от российских, а российской политики, значит, наша политика, по крайней мере в наших университетах, во многом движима индикаторами, значит, которые требуются для продвижения в рейтингах. Вот мы, прежде всего, как-то так, наши университеты, большинство в своих стратегиях заточены именно на рейтинге. В значит, в этих странах ну, привлечение иностранных студентов не для рейтингов вовсе, а для ну, того, чтобы в этом в деле же этого рынка поучаствовать, то что называется. Рейтинги здесь вторичные, ну то есть для, для очень многих, ну, по крайней мере, когда говорят об иностранных студентах. Значит, регионы происхождения, большинство, понятно, студентов едут на сегодняшний день из Азии. Значит, Латинская Америка нарастает в данном, в данном, в данном отношении. Особенно она росла ну, вот, до последнего кризиса. И прежде всего, понятно, за счет Бразилии. Бразилия умудрилась за последние 8 лет на 60% Значит, уменьшить количество бедных людей в стране. То есть это просто ну что-то совершенно невероятное сделало вот это социалистическое правительство, которое теперь находится... Ну вот в, таком, а, в такой проблемной ситуации, значит, из-за импичмента президента. Но, а, значит, благодаря этому все больше и больше бразильцев уезжали за рубеж. Там огромные а, программы типа Science Without Bodes были, значит, и, В общем, Латинская Америка прирастала в Бразилии. А, но вот в последние два года а, эта тенденция эта тенденция замедлилась, рост Латинской Америки замедлился. Но, тем не менее, вы видите, что Азия, в общем, она традиционно лидирует, ну и, конечно, это речь идет прежде всего о Китае значит, и а, Индии. Значит, наибольшее количество студентов отправляют Китай Индия Республика Корея. Значит, ну, рост Китая замедляется, ускоренно растет население Индии, Фиопы, Индонезии, Кении, Филиппинах, Иране, Пакистане, Авголе, Непале. Но в основном, значит, такие перспективные рынки иностранных студентов – Нигерия, Индия, Индонезия – Филиппины, но ну, несмотря на то, что они растут, это до сих пор еще в общем, вполне себе нищая страна, которой трудно позволить себе. Нет, Филиппины, Филиппины, которой трудно позволить себе отправлять массово студентов. А Нигерия с каждым годом значит, здесь количество студентов иностранных растет оттуда. Ну и а, особенно серьезно средний класс, вы видите, увеличивается как раз в Нигерии, в Индонезии, в Иране, в Вьетнаме, в санкт Аравии, в Бразилии. Отсюда все больше и больше а, студентов приезжают в наши страны. Значит, наибольший рост числа иностранных студентов до 2024 года как раз по прогнозам должна продемонстрировать Нигерия. Это наш такой потенциальный рынок, откуда можно привлекать студентов и а, студентов коммерческих. Значит, среди прочих стран, к 2024 году, в топ-10 посылающих стран, ну, по-прежнему Китай и Индия, но очень интересно, что Германия все больше и больше студентов отправляет э, за границу, правда, ну, в основном в, э, в UK, э, в, внутри, внутри Европы. Э, значит, Корея, э, Саудовская Аравия, Турция, Франция, Пакистан и вот Казахстан. Интересно, что тоже одна из стран, в которой прогнозируют зульт лечения иностранных иностранных студентов. А, да, если будет желание, я просто сброшу. Не да, да, конечно. Значит, глобальные тенденции, ну вот важнейшие стипендиальные программы, стипендиальные программы огромную роль играют. Кого студенты посылают? Вы знаете, к, значит, кого страны посылают за границу? Вы знаете, что в России есть такая программа глобальное образование, которая, в общем, по непонятным причинам буксует, значит, не очень много, ну не выбираются просто квоты, и Российское министерство образования предпринимает там всякие разные усилия для того, чтобы студенты все-таки поехали за границу. Но вот Science Without года с Бразилии, например, 100 тысяч студентов, то есть там объемы совершенно какие-то немыслимые, значит, ну там... В России сколько там? Тысячи. Здесь 100 тысяч. 780, да, значит, в главном до тысячи не до тело. Кимин Абдулла, сколышей, програм в Саудовской Аравии. 125 тысяч студентов послать за границу до 2020 года. Значит, ну вот проект 100 тысяч в Мексике, 100 тысяч студентов в США послать только, и 50 тысяч студентов значит, из, э, из США э, в Мексике обучить. Значит, ну вот это такая... Э, так, эти программы, в общем, оказывают влияние очень сильное на конфигурацию рынка. Бразилия, например, сейчас привлекает все больше и больше внимания всяких разных рейтинговых агентств. Значит, у университетов, которые туда очень много ездят, министерство образования ее постоянно посещает, именно потому что ну, это в общем, важный источник финансирования высшего образования в других странах. Я имею в виду программу Science without BODOS, мы в общем, тоже предпринимаем какие-то усилия здесь для того, чтобы, я имею Россию, для того, чтобы в эту программу войти. Вторая часть такая, я понимаю, что я уже долго говорю, я пытаюсь, значит, кратко о ней сказать, тенденции о российских, что, что можно сказать о российских университетах. Первое, что можно сказать об университетах 5.100, вот вы видите, что вообще говоря... Растет количество иностранных студентов наших университетов. Вот голубая, значит, такая линия показывает, сколько студентов обучалось в 2014 году. Значит, зеленые, сколько их принято, сколько их обучается в наших университетов в 2015 году. Но ну, это то, что университеты сами давали, поэтому здесь могут быть не все университеты, те, которые, по-моему, да они не предоставляли информацию. Значит, ну вот вы видите, для сравнения, красная это СНГ году сколько студентов училось, ну а такая вот э, фиолетовая это СНГ 2015 год значит это первое видно что общее количество студентов увеличивается второе что больше половины наших студентов это студенты из стран СНГ то есть мы по прежнему несмотря на то что количество дальников в наших университетах увеличивается значит мы все равно ориентированы пока а в основном на рынок традиционный, на рынок русскоязычный, а, значит, ну, потому что, видимо, значит, основным источником, вернее, основные про продукты, которые мы предлагаем на рынке, это русскоязычный бакалавриат. А, значит, ну, вот динамика пропорции студентов из стран СНГ по университетам. Вот вы видите, что в некоторых университетах Происходит уменьшение в процентном соотношении студентов из СНГ. При общем увеличении количества студентов это означает, что они все больше и больше принимают студентов из дальнего зарубежья. Ну, значит, лидер здесь НГУ, например, значит, увеличение процентное, уменьшение процентное на 16% произошло. Значит, ну лидерам в плюсах значит, является МИФИ лидером абсолютным на 20% больше. Ну, то есть доля студентов из СНГ повысилась. Если раньше МИФИ принимала в основном студентов из за из дальнего зарубежья, понятно, значит, Вьетнам, Турция, как основные ядерные, значит, страны, в которых там строят Росатом, строят значит, ядерные электростанции, то вот на сегодняшней атомной электростанции, то вот на сегодняшний день вы видите из СНГ довольно много студентов МИФИ начал принимать. Что интересно, резкий рост отмечается за последние там, два года при поступлении в магистратуру и Значит, вот вы видите, если 2014 год, значит, сколько студентов было, это вот красная линия, синяя, это в абсолютных, в абсолютных цифрах, сколько студентов значит, в магистратуре и аспирантуре. Ну и здесь абсолютным лидером, как, что интересно, является в абсолютных цифрах, это, в общем, небольшой вуз, да, является ИТМО. ИТМО, по всей видимости, ориентирован в основном вот на привлечение студентов в аспирантуру и магистратуру в чем здесь причины ну причины наверное связаны с тем что ориентируясь на дальнее зарубежье мы начинаем постепенно переориентироваться на англоязычные программы это прежде всего программа магистратуры значит и отсюда больше студентов мы привлекаем из дальнего зарубежья некоторую роль оказывает значит Преимущественное право, которое значит, ну, в общем, Приказало долго жить Но в прошлом году Оказало значит, Такое влияние на наши университеты Мы по преимущественному праву могли принимать Вы знаете, только магистрантов и аспирантов А некоторые вузы просто использовали это как пиано Вот, например, Уральский федеральный университет значит пиарил данную программу как сколаши Шипуральского федерального университета отсюда в общем был, был интерес к значит, ну, соответствующим к соответствующим Программа МОКФУ, и здесь, в общем, рост, вы видите, МОКФУ, например, довольно серьезный, почти в два раза, количество магистрантов, магистрантов и аспирантов. Я думаю, что это вот одна из причин такого, такого увеличения, ну, по крайней мере, в моем университете. Итак, предварительные выводы. Значит, следующие. Во-первых, необходимо нам с вами обращать пристальное внимание на новые рынки. Нигерия здесь рынок интересный, там очень трудно работать, там очень много всяких разных жуликов, значит, но, тем не менее, как потенциально, потенциально рынок важно. Особенно в связи с тем, что образование в России стало дешевым, стало доступным и в общем, это наши контрагенты за рубежом понимают. Необходимо предпринимать усилия по включению российских университетов в список возможных мест получения образования в разных стипендиальных программах. Мы это делаем, ну, вот особенно в Science Without BODAS в бразильской. Но не очень понятно, какова это судьба этой самой программы будет в Риме нынешней политической ситуации. Необходимо принимать активное участие в процессах передела образовательного рынка, но это, в общем, более-менее понятный, понятный тезис. А в университетах 5.100, поскольку мы работаем прежде всего на сегодняшний день в СНГ, у нас есть серьезнейшие возможности расширения деятельности в дальнем зарубежье. А прорывом здесь, наверное, будет, было бы создание... А бакалавриата англоязычного в очень небольшом количестве наших университетов есть англоязычный бакалавриат. Значит, я знаю, что в Казанском федеральном значит, вроде бы есть, да, но вот, значит, но тем не менее это единичные программы все равно, вот в Томске. Значит, несмотря на увеличение доли магистрантов, аспирантов, в общем числе иностранных студентов, в этом направлении также, в общем, потенциал, потенциал развития есть. Тем более, что наши университеты в основном это университеты и аспирантские. Ну, то есть, которые хотят быть магистранскими, и аспирантскими. Значит, проблемы здесь, вот, которые наша группа много дискутирует, о которых надо бы поразмышлять. Это проблемы качества иностранных студентов. Мы много все говорили о том, что студенты к нам едут некачественные. Значит, но ну совершенно непонятно, что вы что с этим делать. Есть два, условно говоря, два подхода. Первый подход отбирать этих студентов на уровне абитуриентов. Это не очень понятно, как сделать, как можно сравнить там, выпускника, например, какой-нибудь школы в США, во Франции, в Филиппинах, в Китае. Там... У них совершенно разная программа, они говорят на разных языках, у них вообще нет ничего общего. Как вы их отделите на, этом, на этапе входа, практически непонятно. Есть исследования, которые показывают, что только при крайней селективности входящее качество влияет на качество выпускника. Ну, то есть, крайняя селективность – это MIT, который там отбирает по одному человеку, лучшему человеку из каждой страны. Значит, по одному. Если вы выбираете там 20 лучших, то уже такого влияния нет. Исследования показывают, что не существует зависимости от качества поступающих абитуриентов, значит, качества выпускников, когда речь идет об иностранных студентах. От чего зависит качество выпускников? От того, как вы доучиваете, говорят эти следы. Вот, значит, от того, как программы заточены под этих иностранных студентов, какой там подфакт существует и как это самое обучение совершается. Вот есть два, условно говоря, пути. Есть путь а, селективности, который многие университеты, вот МФТИ, например, избрал для себя именно этот путь. Они крайне селективны. Значит, есть путь, ну, вот такой попытки взять всех, но тогда надо переформатировать учебный процесс, это очень важный Ну и как можно повысить качество иностранных студентов, нужны ли нам олимпиады, сейчас группа работает над списком олимпиад международных. Которые а, ассоциация На которые ассоциация поставила бы Такой а, знак качества Должны ли быть специальные Вступительные испытания Как их разработать, кто их разработает Должны ли быть специальные значит, Подготовительные программы Вот это все, как мне кажется, круг вопросов Которые, может быть, напрямую к вопросам Привлечения как такового не относятся Но не решив эти вопросы Мы, значит, не сможем Решить, наверное, и Значит некоторые проблемы связаны с привлечением. Спасибо за внимание.